Всем привет! Как меня слышно? Прием. Я, как обещала, сегодня буду говорить на тему о том, как управлять другими людьми. Было очень много запросов. Здравствуйте, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? По десятибалльной шкале, как звук». <х combination> Хорошо слышно! Ну, прекрасно! Я, безусловно, готовилась к эфиру, потому что я собирала ваши вопросы. Это было очень интересно. И ответы жизнь сама прямо демонстрирует и прямо показывает. Первое, что со мной произошло вчера... Я открыла Facebook, зашла, Первый пост, который я прочла, там был комментарий просто демонстрация <правления> управления, манипулирования другим человеком, и я обязательно вам этот пример расскажу, но чуточку попозже, когда подойдет время к нему. Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. По поводу вопросов я вас попрошу сейчас, пока я буду рассказывать то, что я запланировала. Вы их мне пока не задавайте, но запоминайте. И в конце эфира мне их зададите, и я с удовольствием на них отвечу. Майя, позвон... поздравляю тебя еще лично с днем рождения. Пользуясь... пользуясь случаем, вижу, что ты с меня смотришь, поздравляю тебя с днем рождения. У кого еще сегодня день рождения, тех тоже поздравляю. Окей. Okay. О управлении людьми и вообще о манипулировании. Я, как же я без анекдота, я обязательно расскажу вам. Начну с лайфхака, с анекдота лайфхака. Если золотую рыбку положить на сковороду, то количество желаний автоматически увеличивается до 10. Да, спасибо. Мне эту бабочку подарила Ирина Манжур. Спасибо большое. Вот. Итак, о управлении другими людьми, в общем-то, пересекая, делая параллель с этим анекдотом, с этим таким юмористическим лайфхаком. Да, что можно сказать? Что всегда манипуляция – это воздействие на другого человека. И мое к этому отношение довольно специфическое. И мы сегодня об этом поговорим. да? Я думаю, что вы сразу же поймете, какое у меня к этому отношение, но тем не менее мы об этом будем говорить сегодня подробно. Почему я взяла эту тему? Дело в том, что где-то три раза в день точно я получаю в личку вопрос в Телеграм или в тот же Директ, в Инстаграм или в Фейсбук. То есть мне пишут во все мессенджеры, которые знают. Точно три раза в день я получаю вопрос приблизительно такой: а что делать с мужем? Ну вот я вот меня так, а вот с мужем что делать? На это я расскажу еще один анекдот, который я всегда вспоминаю по этому поводу. Поженились парень с девушкой молодожены, прошел медовый месяц, прошло еще месяца два их совместной жизни, И тут значит. Молодая жена звонит своей маме, вся в слезах. Мама, мама, мы так поругались, мы так поссорились, был такой скандал. Ну и мама ее начинает успокаивать. Ну что ты, доченька? Ну это так бывает, ну это же жизнь, это же семья, вы только начали, все будет хорошо, все наладится. Мама, я все прекрасно понимаю. А с трупом что делать? Вот. Так что, <свеч> что делать с мужьями, да. а что делать с окружающими нас людьми, когда их хочется, <свеч> хочется им ответить? Тоже об этом буду говорить, безусловно, сегодня. И я вам сегодня дам два очень эффективных упражнения, которые вы сможете применять и при помощи которых вы будете сдвигать свою реальность. Вот я так это Называю очень эффективно. Итак, я сейчас начинаю отвечать на вопросы. А, значит, прежде чем я отвечу на ваши вопросы, мы все-таки поговорим об управлении другими людьми. Я, собственно, придерживаюсь такой философии, и эта философия не подводит меня уже больше 20 лет: что все, что с нами происходит, оно происходит по нашему желанию, с нашего позволения и по нашему выбору. То есть все действия, которые с нами происходят в жизни, это наши реализованные желания. Другое дело, что мы их не всегда узнаем. другое дело, что мы думаем, что мы хотим одного, а на самом деле хотим другое. Накладываются вторичные выгоды, и поэтому с одной стороны, вроде бы с нами происходит то, чего мы не хотим, но если покопаться, если заглянуть честно себе в глаза или внутрь своего подсознания, то можно понять, что на самом деле мы этого хотели. Все, что с нами происходит, происходит исключительно по нашему желанию. Вот. И. Если вы сталкиваетесь с манипуляцией, это может означать, что вы недовольны своими взаимоотношениями с кем-то и при помощи воздействия на другого человека, хотите эту действительность изменить. Так вот я за то, чтобы менять себя, менять свое отношение к действительности, за то, чтобы работать с собой, со своими внутренними состояниями и тогда у вас все, Получится тогда все будет работать. Да, я сохраню эфир, Олеся. И в таком случае mm -hmm. у вас сохранится авторская позиция жизни. Про авторскую позицию я буду рассказывать на следующем эфире. В таком случае у вас сохранится авторская позиция жизни, и поверьте, что она дает гораздо больше дивидендов, чем просто вот манипулирование другими людьми, потому что когда можно воздействовать на других людей, можно ими манипулировать, но тогда ты получаешь одноразовую выгоду, одноразовую одноразовые отношения, и потому что человек на противоположной стороне, если он будет испытывать боль, если он будет испытывать дискомфорт, я вас тоже всех очень рада видеть, спасибо то будет сопротивление в любом случае. Да, он в какой-то степени где-то может исполнять желание, да, ваше, как та золотая рыбка, если ее положить на сковороду. Но это, знаете, как выдавать дешевую бижутерию за бриллианты. Вот я поэтому, я за искренность искренность это тоже авторская позиция, и тогда вы выиграете в глобальном смысле очень сильно и давайте, давайте поговорим теперь что делать что делать с мужьями да? мне задавали на прошлом эфире мне задали несколько раз вопрос что делать с мужем как мужем управлять смотрите если вы вышли замуж или женились, управлять мужем, управлять женой, да, если вы вышли замуж или женились, ну, на том человеке, которого вы выбрали, значит что-то вами двигало, какую-то, вы же приняли это решение, ну я надеюсь, по крайней мере на это, не просто так, да, если вы решили связать с этим человеком жизнь, так вот. Что вы хотите от этих взаимоотношений, самое главное, задайте себе вопрос. И в этих взаимоотношениях очень часто проявляется такой, как претензия, да, к другому человеку. Я хочу взаимопонимания. Вот приходит ко мне на консультацию девушка и говорит. У меня с мужем все сложно. Вот я выходила замуж, вроде бы все было хорошо, а сейчас я хочу взаимопонимания. И когда мы начинаем разбирать, что она вкладывает в, этот, в эти слова взаимопонимания, какой смысл, то оказывается, что она хочет, чтобы муж ее понимал, чтобы он разделял ее взгляды, чтобы он шел с ней в одном направлении, смотрел с ней в одном направлении. Это здорово. Ой, сейчас прочту, прочту вопрос. Позицию злобный муж, манипулятор стал мягче. Разве спасибо Анечка? Да, спасибо вам. я об этом поговорю еще. Так вот, а обратной угу. стороны очень часто не замечается в этом процессе. То есть то, что у мужа тоже есть какие-то. Взгляды на жизнь, какие-то есть представления, какие-то есть боли, какие-то есть претензии, в конце концов. То есть, вот когда мы говорим о взаимопонимании, то важно вот эту вот приставку «взаима», помнить о ней. Что если у вас есть какие-то требования, если вы хотите управлять своим мужем, да, или там, своей другой половинкой, детьми, в конце концов, да, то задайте себе вопрос, что они хотят от вас в том числе. Вот, поэтому я за то, чтобы это было двустороннее такое общение, это очень важно. Сохраню, сохраню, пожалуйста, эфир, сохраню, конечно. Вот. Подойду сейчас к своей философии, но сначала буду продолжать отвечать на ваши вопросы. Правда ли, что методики НЛП могут работать в руках обычного человека, не психолога? Очень интересный вопрос. И у меня очень такое специфическое отношение к НЛП в том числе. НЛП, если кто-то не знает, это нейролингвистическое программирование, это направление психологии при помощи которого можно влиять на поведение другого человека. НЛП работает, сразу скажу. НЛП можно научиться, это довольно несложно. Очень много всяких разных школ, которые помогают научиться нейролингвистическому программированию. Но дело в том, что очень многие люди используют НЛП и сами того не подозревают. Когда ребенок плачет и мама к нему подходит, гладит его по голове и успокаивает, можно сказать, что она применяет технику НЛП. Она стимулирует якорь, которую она до этого поставила ребенку для того, чтобы он успокоился, для того, чтобы у него было хорошее настроение. Ну вот это как пример. Или когда люди употребляют какие-то слова, которые другому человеку приятно слышать. Это тоже можно считать НЛП, нейролингвистическим программированием. Когда вы совершаете какие-то действия для того, чтобы человек к вам расположился, когда вы ему улыбаетесь, в конце концов, это называется «входить в рапорт», и можно сказать, что вы применяете НЛП. Поэтому есть люди, которые боятся НЛП его не нужно бояться. Я вам тут скажу тоже, может быть, для кого-то открою тайну, что если человеку нелпер каким-то образом не нравится, не подходит, то какие бы он техники не применял, он не сможет им манипулировать. Да, вот как-то так. Следующий пункт. Вопрос, пардон. «Как подтолкнуть другого человека делать то, что он не хочет?» Я тут категорически просто против того, чтобы подталкивать делать человека то, что он не хочет. Почему? Так, сейчас. Зачем же так НЛП на себя также используются техники, чтобы тараканов убить в голове? Многие задачи личности решаются. Я. Я не против НЛП совершенно. Я не говорю о том, что НЛП это плохо. Ни в коем случае. Я как раз наоборот подчеркиваю, что есть люди, которые боятся НЛП. НЛП это очень хорошая, классная вещь, и бояться этого не нужно. И просто люди шарахуются иногда, порой, когда слышат НЛП и говорят, «Ах, какой кошмар меня там запрограммировали. Нет, я как раз очень даже уважаю НЛП. Там очень много всяких хороших техник, которые легко применяются в жизни. И да, можно и с собой разбираться. Поэтому вопрос был о том, может ли обычный человек не психолог и НЛП научиться. Может. И если у вас есть желание, то изучайте. Себе вы точно научитесь помогать. Вот как-то так. Негативный образ создает, Совершенно верно. Да, так вот, как влиять на человека, который «Как повлиять на другого человека, чтобы он сделал то, чего он делать не хочет?» Смотрите, есть цели разные. Я, например, хочу повлиять на другого человека для того, чтобы удовлетворить какие-то свои запросы, свои амбиции. «Как подтолкнуть мужчину к действию, если он хочет, но боится это сделать из-за прошлого негативного опыта?» Хороший вопрос! Анастасия, вот попрошу, задайте мне его в конце, хорошо? Хороший вопрос. Потому что у меня сейчас мысль бежит. Вот, и другая сторона, да, как может быть в этом случае, это когда якобы движут хорошие намерения, да, тоже в кавычках я обозначу, что повлиять на другого человека для того, чтобы ему же было лучше потом, впоследствии. Например, тоже был вопрос, как повлиять на сына? Он там, ставит неамбициозные цели, он не хочет учиться да? и так далее. Смотрите, если с человеком происходят какие-то события, в которых он находится, и ничего не меняет в этой ситуации, это означает две вещи. Первое. Все, что с нами происходит, происходит по нашему выбору, с нашего позволения и по нашему желанию. То есть если с ним происходят какие-то негативные, с вашей точки зрения, вещи, с его точки зрения, они, возможно, очень даже все у него хорошо и все прекрасно. Он себя чувствует счастливым, и зачем ему мешать жить. И второй пункт. Очень часто бывает, что человек получает какой-то урок. И если вы начнете вместо него этот урок проходить и вместо него решать его вопрос, ну, например, часто, особенно вот после или во время финансового марафона, очень часто эта ситуация возникает, когда, например, родители помогают детям, все время дают им деньги и так далее. И дети почему-то, странно почему, не ищут. Заработков, ну и сидят на шее у родителей, да. Это как пример просто. Но это довольно частая ситуация. То есть, вместо того, чтобы дети научились сами зарабатывать деньги, да, родители решают вместо них их урок. И где польза? Тогда я стесняюсь спросить: для того, чтобы человек вырос, для того, чтобы человек развился, ему необходима какая-то, ну, к сожалению, стрессовая ситуация для того, чтобы он вырос над этими обстоятельствами. Вот. Поэтому я за то, чтобы, вернее, не так, <с> <с> <с> ну, да, я за то, чтобы не манипулировать человеком, и я за то, чтобы если он вас попросит о помощи, Тогда вместе с ним искать выходы из этой ситуации, но нужно объяснить ему, что шаги этого выхода все равно придется делать ему. Вы за него его проблемы не сможете решить. Вы не сможете прожить за него жизнь. Что делать с мужьями, что делать с детьми? Их все, что мы можем сделать, мы можем их любить. Любить искренне, желать им добра, принимать их такими, какие они есть. Вот это вот очень будет верить в них, вот это очень будет помогать детям, например, да, или там, мужьям вырасти. Опять-таки, показывать собственный пример. Работать с собой, с собой в первую очередь. Только работая над собой, над своими переживаниями, над своими страхами, над своими эмоциями, показывая пример другим, мы можем изменить ситуацию. В жизни как круговорот, где бы я ни работала, везде платят копейки. Как это исправить? Работать над собой. Данечка, да, если мама ждет, что ты ее будешь содержать, сложный вопрос. Это надо с мамой договариваться. Ну, мама ждет, что ты ее будешь содержать. Но окей, мама же не может всю жизнь работать. Но маме бы, конечно. Опять-таки, к сожалению, люди совершают ошибки на протяжении своей жизни. Вот рос ребенок. Рос-рос там книжки его научить читать не научили. Не показали, что можно зарабатывать своим умом, например. Да? То есть родители жили, например, какой-то своей простой жизнью. Я не знаю, конечно, как. Как, где, в какой ситуации. Очень по-разному это все бывает. Я просто привожу пример. Но в любом случае дети в первую очередь сначала берут пример с нас самих. И сначала мы воспитываем детей только своим собственным примером. А вот когда уже ребенок вырастает, тогда уже он становится взрослым человеком и делает свой выбор. Так... Поэтому поэтому вот так. Поэтому я еще раз по поводу влияния на других людей. Как сделать так... Вот я сейчас вспомню тот вопрос, Анастасия, по-моему, задавала. Как сделать так, чтобы человек сделал то, что он не хочет? Ну, это очень сильно неэкологично. Пусть он сначала захочет. Теперь про Анастасию. Анастасия задала вопрос «Муж хочет, но боится из-за негативного опыта». Можно этот вопрос проработать с психотерапевтом? То есть, если он говорит «Я хочу», то есть он осознает, что прошлый опыт ему мешает, и он хочет этот вопрос проработать, обращайтесь к психотерапевту в личной консультации, в личной работе. Точно это можно исправить при помощи того же пресловутого НЛП в том числе человек меняется ребенок тоже смотрит на родителей меняется да Надя совершенно верно ребенок в первую очередь смотрит на родителей если мама читает книги если мама ходит на семинары если мама и папа пардон я просто себе сейчас говорю занимается саморазвитием если Родители работают, хорошо друг с другом взаимодействуют, не скандалят, не тянут одеяло друг на друга, а общаются, ставят какие-то амбициозные цели перед собой, достигают их. Ребенок хочешь, не хочешь, будет за этим тянуться. Бывает другая ситуация. Ага, вспомнила, что еще хотела. Спасибо за вопрос по поводу детей. «Наше окружение делает нас». Это всем известно. Есть такое понятие «Он попал в плохую компанию, он попал в дурную компанию». Создайте ему такую компанию, которая будет полезной и нужной для него. Это будет здорово, это будет круто, и тогда он будет хорошему учиться. Обдают, например, учиться в престижные учебные заведения детей для того, чтобы они там общались с целеустремленными людьми. В первую очередь надо менять окружение. Это если мы хотим косвенно повлиять на другого человека. Начинать в любом случае надо с себя. Читайте книги, ставьте перед собой амбициозные цели, идите к ним. И тогда, если это ваш человек, он будет идти за вами, он будет стремиться вырасти и потянуться к вам. А если это не ваш человек, это вот я сейчас, например, про мужей, которые хотят, но не могут. Так, если родители счастливы, то дети вдвойне будут счастливы. Безусловно. Ну, к сожалению, не у всех это получается. Все очень сложно. Так. Давайте вот-вот. Теперь к вопросу: как понять, что управляют тобой? Я вам читаю комментарии. Я не буду вам. Предысторию рассказывать, да, просто читая комментарии. Так, хочу пройти в ваши марафоны. Вопрос: можно ли одновременно участвовать в двух марафонах? Нет, только поочередно. Очень глубокая проработка идет всего, поэтому ну, я категорически, мне хорошо, если вы сразу на все марафоны пойдете. Но вам категорически будет тяжело. Формировать компанию ребенку это не переход личной границы ребенка. Хороший вопрос. <с> <с> У меня в детстве была подруга, с которой мне не разрешали дружить. Я с ней очень хотела дружить, но мне не разрешали. Мне говорили, нет, не надо тебе с ней дружить. Ну так, давили на меня, да, нарушали мои границы. Это ну, ничем хорошим не, не закончилось для моих ну, родителей, мамы, бабушки, дедушки, потому что я все равно продолжала с ней дружить. То есть какая бы плохая компания ни была, все равно будешь дружить с тем, с кем ты хочешь. Но если вы будете общаться, вот крутиться в этой компании и брать ребенка с собой, как показывать пример, не навязывать ему дружбу, иди дружить с этой девочкой, или иди дружить с этим мальчиком, ну не получится из этого ничего. Но если вы будете все время вовлекаться в такие взаимоотношения, то Дети же они ж не глупые все хотят как можно лучше. Если они увидят, что у дяди Пети там круто и классно и он достигает каких-то высот, хочешь не хочешь, научишь, ну, начнешь вовлекаться в это все. Интерес должен быть. Еще вопрос: если ребенок отлично разбирается в математике и прочем, а вот в быту роняет кружки и прочие пространственные проблемы, как будет? Надя, ну обратитесь к детскому психологу. Опять-таки, сколько лет ребенку? Ну, я не... вообще с детьми не работаю, ну и диагноза, соответственно, не ставлю. Вот, я ну, ничего не могу сказать. Так, так вот, к манипулированию подходим. Читаю прямо этот комментарий. А зря уволила родного человека. Мне показалось, что она любит девочек. Это была ревность. Ты же психолог, обязательно разберись сама, сама со своей душой. Это не мне писали комментарии. Почему ты так поступила? Иначе все время будешь наступать на эти грабли. Значит, тут три предложения. И в этом предложении я насчитала восемь манипуляций. То есть человек прямо вот в каждое слово вкладывал действие, которое должно у той девочки, к которой это адресовывалось, должно было вызвать у нее чувство вины. Так вот, как понять, что вами манипулируют? Если вы испытываете чувство вины, если вы начинаете испытывать чувство вины, если вы начинаете смущаться своих действий, это вот уже говорит сигнал о том, что вами манипулируют. Если вы совершаете то, что вы не хотите совершать, или что вы бы в другой ситуации не совершали, это говорит о том, что да, есть манипуляция. Так что, ну, на мой взгляд, это довольно легко распознать. Так. И давайте вот мы сейчас подойдем к вопросу, как управлять другими людьми, чтобы это было экологично, не навредив ни себе, ни другим. И был еще один дополнительный комментарий. Там разговор еще раз шел об экологичности цели, мол, манипуляция во благо. А, слушайте, еще был у меня там один вопрос. Вот и тоже я просто хотела к этому вопросу подойти в самом конце. Так, секунду, диагноз нарушение пространственной сферы. Да, развивайте, верьте в своих детей, слушайте, знаете, я у меня есть знакомая семья, у них родился ребенок и ребенку ставили отклонение в психическом... в задержку психического развития степени. И мама занималась, нанимала ему разных всяких учителей, сама с ним занималась, и прекрасно, ребенок с золотой медалью в итоге закончил школу. То есть это все эти все диагнозы. Работайте, все можно, все можно развить. Был ли у вас опыт клиентов, которые после длительного декрета смогли реализоваться в полной мере? Ну, конечно, приходите на марафоны и реализовывайтесь в ну, это вообще я вообще не вижу проблемы в том что быть долго в декрете а потом реализоваться в любой момент можно реализоваться так вопрос вопрос который я пропустила он звучал приблизительно так чтобы управлять человеком нужно его понимать там сложно была формулировка я его перевела в такую форму, в какой я его поняла, этот вопрос. Бывают ли сложные люди, которые не читаются явно, демонстрируют одно, а оказывается, что речь совершенно о другом? На это я скажу следующее. Наше представление о действительности не имеет к действительности никакого отношения. Вот серьезно Мы можем думать о других людях что угодно, а что там у них на самом деле происходит внутри, в голове, в мыслях, в подсознании. Это знают только они. Знают и чувствуют и переживают. Поэтому, еще раз говорю, смотрите только на себя, на свои чувства, на свои переживания и работайте с ними. И вот теперь об экологичности манипулирования, воздействия. Можно ли экологично воздействовать? И был такой вот как второй комментарий что возможно это в зависимости от цели если ты человеку хочешь помочь то наверное это экологично а если навредить то это не экологично я считаю моя позиция что манипулировать человеком в любом случае не экологично какая бы цель не преследовалась еще раз повторюсь если человек проходит через какую-то проблему, скорее всего, что он получает какой-то урок, дайте ему возможность этот урок пройти до конца. Не фиг <лезь> чужой огород! Приблизительно так... И теперь я вам даю технику, две техники, классные техники, которые просто потрясающе срабатывают. В том случае, если у вас сложные отношения с другими людьми. Сейчас еще раз прочту ваш вопрос. Почти восемь лет в декрете не могу дать себе пинка, чтобы просто тупо выйти на работу хоть куда, чтобы просто начать шевелиться. Олеся, я думаю, что, ну, во-первых, там в психологии нет слова не могу, есть слово не хочу, значит, нет такой необходимости. Вот. Зачем просто так шевелиться? Либо наслаждайтесь декретом, наслаждайтесь детьми, возможно, это ваше предназначение, либо ну, занимайтесь, развивайте хобби какое-то свое. Не обязательно выходить на работу ради работы. Вот это тоже, ну, я тоже против того, чтобы работать просто ради работы. У вас наверняка есть какие-то увлечения. Вот развивайтесь там, и тогда это, возможно, станет вашей работой. Кристина, я была так удивлена теми этого прямого эфира. От вас была очень рада, когда вы озвучили вашу позицию. Да, Кристина, это был троллинг такой. Спасибо. Так вот, техника. Значит, первая техника, если у вас возникают сложности во взаимоотношениях других людей. Я думала, что я эту технику придумала. Но на самом деле эта техника, которая используется очень часто, очень многими коучами, и очень многими психологами. Она очень действенная. Я вам сейчас расскажу, как я ее придумала. Придумала в кавычках. А потом, как я нашла, что это не мое изобретение. Я когда ссорилась бывало, ссорилась со своим мужем. Ну как ссорилась? Не было у нас кого-то там взаимопонимания, да? Я садилась и писала ему письмо, писала письмо, все, что я там хотела ему высказать. На следующий день я это письмо перечитывала и понимала, где я не права и что вообще это все только мои амбиции там какие-то мои претензии играет, а он к этому к этой ситуации не имеет никакого отношения, то есть он вообще совершенно по-другому к этому относится. Вот. а потом я узнала, да, что в психотерапии используется вот это вот написание писем. Так вот и да, итог и на следующий день отношения налаживались сами по себе. Потом я это начала применять в работе, в индивидуальной работе с клиентами, и опыт показал, что это дает супер потрясающий эффект. Опять-таки, углубившись в технику использования вот этих написаний писем, за 20 лет обнаружилось, что очень много разных вспомогательных инструментов, и я вам сейчас дам, как же она делается в классическом варианте и что можно из этого получить. «Женя, я недавно такой способ придумала! Оказывается, не я!» Да-да! На -да? поверхности лежит просто очень много вот этих вот техник сейчас гуляют в интернете. Так вот, рассказываю! Значит, если у вас какие-то возникают сложности с детьми, с родителями, с другими людьми, с начальством, с мужем, не имеет значения. Желательно это делать в состоянии, как говорится, в таком вот состоянии, когда вы только проснулись, еще не до конца проснулись, вот такое состояние, когда называется встать встал, а проснуться еще не проснулся. То есть Такое вот немножко сонное. Поэтому я рекомендую завести будильник на 15 минут раньше и сделать это упражнение. Но бывает так, что нет такой возможности. Поэтому можно его делать в любое время, когда вам удобно. Но я рекомендую делать его рано утром. Садитесь и начинайте писать письмо. И высказывайте в этом письме человеку все, что вы хотите ему высказать. Пишите все, что вы хотите ему сказать, причем вкладываете туда энергию и эмоцию, как будто бы он это письмо прочтет. Кстати, эти письма можно писать даже тем, кого уже с нами нет. Даже те люди, которые уже умерли, но у вас остались какие-то невысказанные вещи. Эту технику тоже можно делать. Пишите это письмо так, как будто бы этот человек точно прочтет. Ни в коем случае не даете ему это читать. Запаковываете, например, в конверт, складываете его и прячете до следующего утра. На следующее утро достаете это письмо. Обязательно перечитываете, не оставляете все как есть, а обязательно перечитываете, уничтожаете, можно порвать, можно сжечь и пишите следующее письмо. И вот так 7 раз, 7 писем, 7 дней минимум. Бывает, что кому-то необходимо больше писем написать. Но эффект от этих вещей просто потрясающий! С детьми налаживаются отношения, начинает появляться вот то самое взаимопонимание. О, «Я в детстве писала собаке, когда она ушла навсегда». Да, круто! создается впечатление, что люди, к которым мы писали письма, относятся к нам по-другому. Но на самом деле, ну, есть вот это коллективное, бессознательное, конечно, наши души, наше подсознание где-то там пообщалось, выяснили все на энергетическом уровне какие-то претензии. И все получилось, и все стало хорошо. Да, этот способ очень классный, очень здорово работает. Практически в любой сфере жизни. Поэтому, если вы хотите экологично повлиять на какого-то человека, то первый способ это пишите ему письма. Не делайте только не давайте ему это письмо прочесть. Потому что бывало такое в моей практике. Когда вот я ему написала, и я ему дала прочитать это письмо и стало еще хуже. Этого делать не нужно ни в коем случае. Зачем ты дала ему это письмо? Я хотела, чтобы он понял. Мы не для этого делаем. Мы это делаем не для того, чтобы он понял. Мы это делаем для того, чтобы изменить ситуацию, и наладить те самые пресловутые взаимоотношения. И следующий, следующий, следующая техника это вы берете. Боюсь, что к седьмому дню уже нечего будет писать. Наташа. Бывает такое, что люди пишут по полгода письма. Поэтому это в зависимости от переживаний, в зависимости от травмы, которая прорабатывается. У меня пришла такая идея от непроходящей обиды на подругу. Я никак не могла это отпустить. Про 7 писем интересно попробую. даже. Следующая техника. Очень простая. Берете и сочиняете про этого человека хвалебный стих. Четверо можно две строчки, три строчки, можно белый стих. Я люблю про своего мужа такой стих читать. Максимка любилка, на руках меня носилка. Несколько лет пишу, нормально увлекаешься. Да, Вероника, да. Так вот. Написали хвалебный стих. Самый простой. Там могут быть самые простые слова. Пишите туда то, что вы вкладываете, что вы хотите, чтобы было у вас этим человеком. Чтобы у вас была любовь, чтобы у вас было взаимопонимание, чтобы у вас была гармония. Ну вот так и пишите про своего... Ну, про мужа, например, да, или про ребенка, что вот он у меня умный, красивый, меня любит, и мы счастливы. Ну, приблизительно так. И вспоминайте этот стих, заведите себе будильник на каждый час. И как только этот будильник прозвенит... Вспомнили этот стих? Выучить его надо. Написать мало. Его еще нужно выучить наизусть. Начинайте его читать про себя. И вы увидите, как, опять-таки, будут у вас меняться взаимоотношения, как у вас будет меняться, налаживаться жизнь, как он будет поворачиваться к вам лицом, и ну, будет появляться гармония, та самая гармония, которую вы так ждете. У меня подруга ушла из жизни два года назад, до сих пор не отпускает, столько и не сказала. Нужно попробовать. Да, вот, вот письма очень здорово. Есть еще другие техники проживания вот этих вот невысказанных вещей с ушедшими людьми. Их тоже можно применять. Вот так! Самой себе можно писать? Как? Ну, так можно! Настя, хороший вопрос, классный! Можно себе писать письма, можно себе писать в будущем, можно себе вписать в детстве, можно себе писать, как будто бы ты сама себе хорошая подруга, и даешь рекомендации со стороны. Очень классная техника. И убежал вопрос бежал вопрос как ты относишься к медитациям прощения Я не знаю как, как ответить на этот вопрос. Я вообще к медитациям отношусь хорошо. Прощение очень тоже такая глубокая тема. Я за то, чтобы не обижаться на людей, для того, чтобы не нужно было им там что-то прощать. Опять-таки, это работа с собой. То есть, когда ты прощаешь, ты якобы работаешь с другим человеком. Ты ему прощаешь ему ошибки, его там какие-то нехорошие поступки. Я за то, чтобы с обидой работать, а не с прощением. Вот так. Есть несколько людей. Как долго писать? Семь писем напишите для начала каждому. Как это в будущее себе письма? Ну, например, там, если тебе сегодня 20, пишешь себе 25-летний, например. Ну, если ты переживаешь за свое будущее советы себе, сама себе советы даешь. Большое спасибо за комплимент. Исправить себя. Не надо исправлять себя. Не надо исправлять себя. Ищите взаимоотношения со своими близкими. Интересуйтесь, чем они увлекаются. Меняйте окружение в первую очередь свое, показывайте хороший пример. Исправлять себя не надо. Вот растите. Смотрите, исправлять это совершать насилие над собой, а расти развиваться это. «Входить в поток». Кстати, следующий эфир будет посвящен тому, как входить в поток, как быть в потоке, как исполнять желания вот так вот по щелчку, как... Ну, вот, как... как идти по своему пути, и чтобы это было комфортно. Вот как-то так. Это «Скоро ли эфир про финансовое сознание?» Финансовое сознание у нас проходит марафон с Еленой Блиновской, и он начнется 15 мая. К Елене Блиновской нужно зайти в аккаунт и там установить с ней контакты, записаться на финансовый марафон. Будет про поток. Будет про поток на следующей неделе. Но дело в том, что ситуация усугубляется тем, что я уезжаю я улетаю в Германию на следующей неделе. И я подумаю, когда сделать эфир. Мне будет это очень сложно сделать 9 числа. Но я, скорее всего, что сделаю его в среду. Я, скорее всего, что сделаю его в среду, в следующую среду через неделю в 12 часов. Или, может быть, раньше, я еще подумаю. Вот. Точно дам одну технику, а возможно даже и две. Как получать желаемое вот так вот по щелчку. Так что так. Давайте единство. Хорошее, хорошее предложение, кстати. Я же все хочу выработать время, когда выходить в эфиры, чтобы это было регулярно. Вот. Пока со вторника у меня не сложилось, вот сейчас среда на повестке дня. 11 пятница. 11. -го. Если у меня не сложится с девятым, то, то будет 11. -е. Да, и вам большое спасибо. Вы меня, тоже... Вы меня тоже вдохновляете. И вам большое спасибо. Так, не забыла ли я, что вам сказать? Не забыла ли я?.. Ну, В общем, да, если в двух словах. Моя позиция такая «Не трогайте других людей, пусть они живут своей жизнью». Научитесь жить своей жизнью. своей вот. Если вы испытываете чувство вины, то с этими вещами можно научиться работать. То есть, если в вас вызывает чувство вины, то это манипуляция, и с этим нужно можно легко научиться договариваться, срабатывать. Общественное мнение тоже это манипуляция, и с этим тоже можно научиться. Благодарю тебя, благодарю вас, благодарю вас про снижение веса. Про снижение веса расскажу тогда. А про снижение веса точно выйдет эфир 10 числа. Я не знаю еще в котором часу. Я буду там пересаживаться на другой самолет. Я буду в Турции, в Ататюрке, и там я знаю место, где я сяду. Там можно подключиться к розетке. У меня есть турецкая карточка. Я буду в эфире совершенно спокойно, и я с удовольствием 10 числа точно будет эфир про «Матрицу стройности». О, позвонит Ася, О, Ася с Ася. Да, и вам большое спасибо! И до скорых встреч! Задавайте вопросы! Я выпущу пост. Задавайте вопросы под постами или задавайте вопросы мне в директ. Следующий эфир, повторюсь, будет посвящен тому, как жить своей жизнью, как входить в поток, как этим потоком пользоваться. А предназначение выйдет 14 июня. Стартует тоже у Лены Блиновской. Кто не успел, тот может посмотреть в записи. Я сейчас сохраню эфир. Спасибо вам огромное! Если вопросов больше нет, то я вам всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, успехов и радуйтесь жизни! Будьте счастливы! Всего хорошего! Пока!